Когда вы видите семейную пару, держащуюся за ручки, вспомните важную мысль. Это только внешняя сторона отношений, все, что можно показать на людях. Все лишнее, неприятное, ненужное, хорошо маскируется. И часто даже близкие друзья не станут признаваться вам в том, что у них есть проблемы со своей супружеской парой. Всем доброго времени суток, продолжаем наш конструктив. Традиционные семейные ценности, культивируемая в обществе совокупность определенных, выгодных для конкретных групп лиц, абстрактных представлений о семье, влияющих на выбор заданных семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия людей в государстве. Я не собираюсь навязывать всем подряд свою точку зрения и говорить, что брак и семейная жизнь – это на 100% плохо. Конечно, нет. Воспроизведение населения необходимо для существования любой нации и человечества в целом. Вот только существует маленький такой процент людей, которые считают, что брак и семейная жизнь не принесут им долговременного счастья. У них совершенно другие цели в жизни. Это абсолютно иной тип людей. Ты не рабочая пчела, ты ренегат, пчела-убийца. В умах огромной массы людей укоренился стереотип, что главное счастье в жизни человека – жениться, выйти замуж, нарожать детей и создать большую и дружную семью. При этом все, чьи представления о счастье несколько отличаются от этого убеждения широких масс, подвергаются осуждению. Когда ты живешь один и не собираешься создавать семью, либо вы со своей второй половинкой не хотите заводить детей и хотите жить исключительно для себя – это вызывает неприязнь и негодование у масс. Они начинают навязывать тебе свое мнение, выкидывая тупые фразочки типа «А кто ж тебе в старости стакан воды принесет?». Ну, на самом деле не факт, что даже если ты заведешь семью и детей, то тебе в старости кто-то что-то принесет. Но об этом чуть позже. Обычно люди, которые говорят подобные вещи, относятся к старшему поколению, верят в Бога и голосуют за Путина. «Это виноват Навальный». Стереотип о том, что семья и дети ⁇ это главный источник счастья, ежедневно вбивается в массовое сознание через экраны телевизоров, газеты и другие масс-медиа. Семейные ценности выгодны прежде всего государству и церкви, ведь в стране решается демографическая проблема, появляется новая рабочая сила, готовая платить налоги государству и платить церкви за обряды, крещения, венчания и тому подобное. О, поверьте, это колоссальные деньги ибо духовные скрепы, традиционные семейные ценности, ну вы поняли. Согласно концепции государственной семейной политики РФ, брак – это союз мужчины и женщины, заключенный в соответствии с принятыми в обществе правовыми нормами и традициями, основанный на добровольности, взаимной любви и уважении, предполагающей рождение и совместное воспитание детей. Конечно, семья необходима, если государство намерено сохранить свою безопасность и суверенитет. Вот только не стоит питать иллюзии относительно долговременного семейного счастья. Как я уже успел сказать, счастливых семейных пар подавляющее меньшинство, а брак и семья это на самом деле тяжелый труд и большая ответственность. Причина распада большинства браков, либо несчастливой семейной жизни в том, что люди не осознают всю степень своей ответственности. Если вы решили, что ваша главная жизненная цель это помочь государству с демографической проблемой и для этой цели создать семью, то пожалуйста, главное, что это решение должно быть взвешенным. Увы, большинство браков в современных российских реалиях создаются по следующей схеме. Секс по пьяне где-то на вписке, беременность, свадьба по залету года в 22-23, разумеется, на деньги родителей. Затем молодым срочно нужны деньги на жилье и обеспечение ребенка. Молодые люди попадают в кредитное рабство, в котором находятся почти до пожилого возраста. При этом большинство не может продвинуться по карьерной лестнице и всю молодость вкалывает на простых рабочих специальностях. Семья отнимает много времени. Когда у молодой пары появилась личинка, за ней нужно ухаживать, стирать обоссанные памперсы, тратить время, деньги и силы на воспитание и образование. Причем ты в любом случае обязан ухаживать за личинкой. Но не факт, что твое дитятка не вырастет неблагодарной свиньей и не бросит тебя в старости, свалив куда подальше. Если семейные ценности у тебя в приоритете, то тебе необходимо все свои силы потратить на семью, забыв про карьеру. Невозможно одновременно усидеть на двух стульях, создав счастливую семью и построив хорошую карьеру. Тебе в любом случае придется чем-то пожертвовать. Да, из этого правила бывают исключения, но они относятся не к простым работягам, а к людям, которые изначально находятся в каком-то привилегированном положении. Получается, что всю свою молодость ты вынужден провести в тяжелых материальных условиях, кредитном рабстве, постоянном страхе потерять работу, боязни перемен, недостатки свободного времени, так как тебе придется разрываться между семьей и работой, невозможности уединиться и пожить ради себя. Неудивительно, что такой жесткий психологический и материальный прессинг заставляет многие семьи распадаться. Страдают от этого прежде всего дети, те, ради кого, как мне кажется, и должны создаваться семьи. Я в свое время от этого пострадал. Многие мои знакомые, да и многие из вас, моих зрителей, я уверен, также познали не самую счастливую семейную жизнь в суровых российских реалиях. Думайтесь, где видно, ты получаешь по спине за то, что ты умеешь своего батя. Причем государство не пытается как-то улучшить эти реалии, а лишь вещает нам о том, как круто, что у нас здесь традиции и скрепы. Молодым семьям только на скрепы и остается уповать. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения. Я уже давно понял, что был бы плохим родителем и выбрал путь для себя. Это решение совершенно осознанное и взвешенное. Оно несет в себе как свои преимущества, так и свои недостатки. Можете называть меня эгоистом, это ваше право. Мое право – посвятить жизнь тому, в чем у меня есть потребность – духовному развитию и творчеству. «Мой выбор – быть полезным не для какой-то малой ячейки общества и полностью погружаться в ее локальные проблемы, а приносить пользу максимальному числу людей». Индийский царевич Сидхардха Гаутама покинул жену и сына в молодом возрасте ради того, чтобы найти ответы на самые ключевые вопросы человеческого бытия и к 35 годам достиг полного просветления. Будда Гаутама принес пользу множеству страдающих людей по всему миру, основав в Индии уникальное духовно-философское учение, которое живо до сих пор. Я, конечно же, не могу сравнивать себя с Буддой Гаутамой, однако могу сказать точно, что моей семьей являетесь вы, мое комьюнити. И здесь я не шучу. Давайте мы с вами будем одной большой семьей, объединенной общими идеями и интересами.